Друзья, вот сегодня у нас сессия, значит 13.36, время, только подъехала мусорная машина. Мое обращение к замглавы администрации Перевертайло Ларисе Валентиновны так и не было услышано. Вот такое происходит с мусором. Ребята, а кто будет вот это убирать за собаками в пол-восьмого? Почему у вас не было? А Вообще-то убирайте, в пол-восьмого вы должны были быть. Почему у вас не было? И от а от кого? Как прибыль, так прибыль. Ну, понятно. Что, друзья сегодня 28 мая 2022 год находимся в городе голькевиче улица прогресс вот уже четвертый день машина мусорная не вывозит у людей мусор естественно собаки растаскивают мусорные пакеты мешки стоят на улице Мусор не вывезен. Такая ситуация. Вот как видите, стоят мусорные пакеты. Никто ничего не вывозил. С четверга. Вот, мусор стоит, не вывезен. Здравствуйте, подскажите, давно машины мусорной не было? Четверг, пятница, суббота. Три дня. То есть три дня уже мусор не вывозится, да? да? да. Лариса Валентиновна, ну мы с сессией вчера ж вроде бы опять разговаривали с вами. Да. Вы сказали, что Вересову доложили все. А вот и ныне там, вот посмотрите, у нас улица Прогресс. Дядя, с четверга, да, мусор не вывезен. Что думаете по этому поводу? А что нам, что думать? Ну что можно еще думать? Нравится эта компания, которая работает? Откуда же она может нравиться? Если она была здесь на месте, работала, все, отлажено было, а это так? Все ясно, спасибо. Ну вот, друзья, мусор стоит в пакетах. Друзья, вот улица Прогресс наша с Никитиным Александром Сергеевичем. Местные жители жалуются, пишут, что мусор постоянно вовремя не вывозится, а вот в четверга не вывезен мусор. Вы местный, да, житель здесь, с этой, с этой ну улицы, да? да? Вот. Что вот. скажете по вывозу мусора? Как вас устраивает эта новая Нет, компания «Чистый вот город»? не устраиваются, среды с ночи вынесли мусор. Собаки бегают, растягивают, кошки бегают, растягивают. Вот вся улица в мешках, в пакетах. Вот, как бы. Но И это один раз или систематически Нет, не это вывозится? это стабильно. То есть мусор, мусорка у нас проезжает улицу по четвергам, бывает проезжает в пятницу, сегодня суббота вечер, нету, и по-моему уже не будет. А мусор продолжает копиться и вонять, поэтому хотелось бы, чтобы приняли какие-то меры. Хорошо, спасибо большое.